Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Мы с вами находимся в самом центре Москвы, и перед вами Зачатевский монастырь или Ставропигинальный женский монастырь Русской Православной Церкви, расположенный между улицей Остоженкой и рекой Москвой. Основан в 1360-х годах митрополитом Алексием. Был закрыт в 1918 году и снова открыт в 1995 году в статусе Ставропегиального. Ставропегиальными монастырями называют обители, которые находятся под непосредственным управлением патриарха. И нас встречает надвратная церковь Спаса Нерукотворного, единственный сохранившийся в советское время, архитектурный памятник конца XVII-начала XVIII века. Первыми монахинями по преданию стали родные сестры митрополита Алексий, принявши в монашестве имена Иулианы и Евпраксии. Сейчас Зачастевский монастырь – самая древняя обитель, монахинь в Москве. Она воссоздавалась практически из пепла пять раз. А так как я живу недалеко от храма, то мы часто гуляли по Остоженке. И я даже застала вот эту жуткую картину «Разрухи», которую вы сейчас видите – и было мало надежды о том, что монастырь возродится, и поэтому мне особенно радостно видеть построенный вновь храм и оживший монастырь, а значит, всегда есть надежда на возрождение. Зачайцевский монастырь посещали бездетные супруги в надежде исцелиться. Говорят, что многие там излечивались от бесплодия. Даже царь Федор Иоаннович и царица Ирина в девичестве Годунова совершали паломничество в эту обитель. Скоро после этого у них родилась дочь Анна, и согласно обету царственная пара возвела храм в честь святой Анны с пределами ее небесных покровителей, святой мученицы Ирины и великомученика Федора Стратилата. В монастыре для престарелых и немощных монахинь была устроена богодельня, а для девочек-сирот приют. Здание церкви сошествие Святого Духа состояло из двухярусного, однопрестольного, одноглавого храма и двухэтажной богодельни. Уже даже одним своим размером храм впечатляет. Десять маленьких церквей, десять пределов воссоединены в величественный архитектурный комплекс. Главная святыня обители – гробница преподобных Иулиания и праксии. Главный вход в собор выполнен в традициях красных крылец, украшен шатриком, венецианским фонарем и резьбой по камню. Особой благодатной помощи в устроении брака семье матерям отличается и пребывающая в обители чудотворная икона Божьей Матери Милостивой, или, как ее еще именуют, услышательница, а в народе по-простому – Божья Матерь с ушком. Пресвятая так повернулась с младенцем, что ушка обнажилась. и сколько она так уже выслужила просьб, и сколько исполнила. Дорогие друзья, вы уже помните, что в этом соборе 10 маленьких церквей, 10 пределов. Ну а мы с вами сейчас находимся в главном престоле, посвященном Рождеству Пресвятой Богородицы. В храме очень красивая роспись, напоминающая древнерусское письмо. И чтобы подробнее рассмотреть и архитектурный стиль храма, и расписанные красиво стены, я предлагаю послушать и посмотреть фрагменты патриарши Божественной Литургии, проходившей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в этом году. Ну, а я с вами, мои дорогие, прощаюсь. Спасибо большое, что были со мной и желаю вам, как всегда, здоровья, мира в душе и мирного неба над головой. А я буду молиться за нас. До встречи! Паки, паки, миром Господу, помолимся, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Божий Твоею благодатью, Пресвятую, Пречистую, преблагословенную, славную владычицу, нашу Богородицу и приснадил Марию со всеми святыми помянувшие, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предади. Якоблак и человека любит Бог Еси, и тебе слава ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.